Всем привет! Приветствую вас на своем канале! В этом видео я покажу как в SolidWorks сделать решетку для натяжного вентилятора. Для этого на плоскости сверху нарисуем новый эскиз. Пусть это будет квадрат со стороной 180 мм. Вытянем его на 5 мм. Сделаем посередине отверстие диаметром 120 миллиметров. И теперь также на плоскости сверху нарисуем еще один эскиз. Пусть это будет толщиной, прямоугольник толщиной. 2 миллиметра и давайте от края поставим здесь 15 вытянем его на 30 и размножим с помощью линейного массива Так, и этот линейный массив отзеркалим от плоскости спереди. Таким вот образом. Теперь нарисуем еще две пересекающиеся, э, два пересекающихся элемента, два прямоугольника по диагонали. Также на плоскости сверху выберем прямоугольник через три точки от центра. Также давайте сделаем здесь 2 мм, добавим осевую линию и поставим здесь угол 45 градусов. Здесь поставим размер, ну допустим, 170 мм. Также вытащим на 30 Добавим ось между двумя плоскостями. И вокруг этой оси круговым массивом повернем нашу диагональ. Здесь выбираем ось и выбираем то, что нам нужно. Здесь ставим равный шаг. Щелкаем ОК. Ну, таким вот образом дальше опять же на плоскости сверху рисуем еще один эскиз также из центра пусть это будет окружность так заготовка для решетки готова теперь на этой грани рисуем новый эскиз здесь ставим высоту в 30 миллиметров дальше ставим радиус и замыкаем контур Да, Для того, чтобы нам повернуть э, этот эскиз вокруг осевой линии, необходимо было его нарисовать на плоскости спереди. Но так как мы нарисовали его вот на этой грани, не перерисовывать же его заново. Мы просто его берем и меняем ему плоскость. Вместо грани 1 выбираем плоскость спереди. Проверяем наш эскиз. И теперь э, повернутым вырезом выбираем эскиз. И вот у нас автоматически единственная э, ось, э, единственная справочная геометрия, красивая линия, подцепилась. И у нас получился вот такой вот фантом. Да, остались у нас здесь некоторые э, элементы. Мы просто отредактируем этот эскиз, чтобы он побольше захватил. Ну вот, собственно говоря, и все. Таким вот образом. Теперь необходимо добавить э, отверстия крепежные и скруглить кромки. И добавляем скругление. Применим новый материал, пусть это будет PMA, и добавим внешний вид.